всем привет сегодня мы с вами разберем мой заказ на 95 баллов почти 96 и что же входит в этот заказ конечно же наши классные средства для посуды такие вот это у нас эвкалипт и арбуз концентрированный гель для мытья посуды 2 в 1 код данного геля 30103. 103 частота и защита преимущество этого геля Суперконцентрат легко отмывает жир и антибактериальный компонент. Не сушит кожу рук, полностью смывается. Эффективен для замачивания и очищения губок. Рекомендован для мытья детской посуды. Вот такие вот классные есть у нас гели. Также у нас есть лесная малина. Тоже два в одном. Код 30095. Кристальный блеск. Все эти средства гипераллергены подходит для детской посуды. Также есть еще свежий лайм. Код 30097, это эффект. Тоже все расписано, какие есть преимущества, способ применения. Все можно прочитать на обратной стороне. И еще вот такой вот классный. Вообще обожаю этот гель для мытья посуды. Посуда идеально чистая. Нужна всего капелька, чтобы вымыть гору посуды. Код данного геля. 30,099. Это у нас идет сила древесного угля. Таких вот мне два заказали. Есть еще вот такой вот у нас бальзам для мытья посуды концентрированный. Миндальное молочко. Код 30,096. И, конечно же, средства для стирки. Кондиционер для белья. Золотая органа. Код 118,54. Деликатная свежесть, соблазнительная мягкость тканей, легкая глажка плотных и пересушенных тканей. Такие вот классные у нас есть средства. И, конечно же, всеми любимый порошок. Это у нас для цветных тканей. От 30.021, в нем 800 грамм, но он приравнивается к обычному порошку 3 килограмм. Мой любимый коктейльчик. Обожаю его. Как всегда, я взяла себе на скидку 70%. Я являюсь вип-консультантом компании faberlic У меня коктейль вышел 900 рублей всего. Код данного коктейля 15653. Это у нас с черной смородиной. Смотрите, сколько в нем всего полезного. Витаминов, минералов. Все, что нужно для нашего организма. Антиоксиданты есть. Пищевые волокна. 53% белка. И всего лишь в одной порции 98 килокалорий. Какой классный у нас есть коктейль. Также еще вот такие вот средства. У нас есть мыло для кухни устраняющий запахи. Это апельсин. Код 3204. И зеленый чай. Код 3212. И, конечно же, нужны шампуньки. Вот такой вот, мой любимый шампунь. Беру его постоянно, как вы уже заметили в моих заказах. Код 1894. Ну, теперь заказы и клиентов по шампуньке. Морожка для всех типов волос. У нас идет здесь шампунь-бальзам 2 в одном. Код 0189. И еще вот такой вот есть шампунь. Интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Код 0191. Также из серии Ботаника, тоже шампунь, глубокое очищение и увлажнение для жирных волос, код 1273, объем 400 миллилитров. И еще вот такая вот новая серия и княженика, зимняя защита, идет для всех типов волос, код 1288. Таких заказали мне две. И то, из этой серии еще бальзамчик тоже для всех типов волос код 1289 и куда же без гелий наших любимых большой объем 400 мл серии Ботаника гладкость и сияние пион и черная смородина аромат 2907 код тоже из этой же серии такой же объем уход и релакс. Здесь у нас и Василек, и Барбарис. Код 2906. Да, и бальзамчики еще для волос из серии Морошка. Универсальный бальзам для всех типов волос. Код 0194. Вот таких вот два заказали. Себе взяла на скидку, которую у нас по купонам идет вот такой вот пеноочиститель для ковров в ткани обивок. Буду пробовать. Пока еще ни разу не брала. Код 30252. И еще вот такая вот у нас есть классная вещь. Бальзам питательный для всех типов волос. Код данного бальзама 8211. Вот такой вот есть гелик. Другой аромат у нас идет. Здесь нежность и шелковистость. Код 2547. Вот такие вот у меня классные заказики. Это идет у меня до заказ по 16 каталогу. Все-таки вот есть апельсинка, гель для душа. Код 1901. И из этой же серии Beauty Кайфа. Малиновый мельфей. 1910. Тоже гель для душа. Также вот такие у нас классные есть вещи. Гель для интимной гигиены. Для нас, любимых женщин. Код 8721. Таких мне заказали два. Еще вот такой вот Классный аромат. Парфюмерная водичка Марсель. Код 3078. Девушка одну взяла, и очень понравилась. Вечером она мне написала, закажите мне еще, пожалуйста, одну. Она сейчас, кстати, идет по акции. Всего лишь 799 рублей по цене каталога. Если вы еще не являетесь консультантом компании Фаберлик, пишите мне, я помогу вам зарегистрироваться и получить с 20% скидкой эту водичку. Она станет у вас дешевле еще, чем по цене каталога. Себе вот я взяла такую вот краску для волос, решила попробовать. Раньше брала ботанику, сейчас нет моего цвета. Вот взяла такую крем-краску с аминокислотами шелком. А, взяла светло русой, попробуем. Смотрим, что получится. Тон 7,03. Код 8,253. Еще есть такая вот у нас классная вещичка. Крем для лица, руки, тела обновляющий. Ароматный уход с версиками и молочными протеинами. Код 7969. Ну вот еще вот у нас есть такая серия арома. Это мне заказала клиентка. Ароматический диффузор. Код 10.059. Могу найти, с каким ароматом. Если кого-то заинтересует, напишите в комментариях. Я вам напишу, что это был за аромат. И, конечно же, к нему ароматические палочки. Вот такие вот наборчики. И еще у нас вот есть вот такие вот парфюмерные гели для души, для женщин. 8125, портужур. Классно, они очень долго держатся на теле. Вот такой вот, спрей для поверхности с маслом. Монарды мне заказали против плесени и запахов. 30-260 год. И вот такой вот рефрешер для одежды и тканей. 5 в 1. Это лаванда и бергамот. Код 30289. И такие вот всеми любимые универсальные спреи петновыводители. Наши палочки выручалочки Код 30151. Их мне заказали 5 штучек. Я взяла также на скидку колготки теплые с хлопка 200 на это я взяла маме все табличка есть какой размер все. Это я взяла большой размер код данных колготочек 8795. Я и в том уже брала, очень понравились Носится хорошо, удобные, мягкие, теплые Вот такой вот для окрашения волос штучку мне заказали Наборчик В него входит миска и кисть Код данного наборчика 9007 Еще вот такой вот крем для ног, питание и смягчение 2579. И вот из этой серии у нас есть для ухода за лицом кислородное дыхание, гель для умывания, очищения и свежесть. Код данного геля 0258. Также есть еще вот такой парфюмерный гель для душа, тоже для женщин. Код 8114. И еще вот у нас есть такие вот классные чаи травяные. Есть очищение вот и утро. 100% натуральный продукт. Код данного чая 15672. На обратной стороне все написано что в него входит так что можно подробно почитать еще есть вот такой вот кастро это у нас идет защита желудка Здесь тоже все расписано какие травки входят код 15671 и вот это я заказала себе бронха легкость дыхания хорошо помогает при кашле тоже весь Идет на травах, натуральный продукт. Код 15669. Вот взяла себе вот такую вот штучку Dream Это у нас идет ночная масочка для лица. Код данной маски 2671. Также взяла я на скидочку. Пойдем с вами теперь по декоративной косметике. Объемная тушь для ресниц. Код 5239. Еще объемная тушь. Такая же 5239. Это мне заказали в группе Вайбера. Жидкая матовая помада для губ. 40467 код. У меня есть вот такая вот помада для губ 4994. Еще одна помада 4995. Это все у меня заказы клиентов. И 4989. Есть еще такая классная помада Бальзам для губ. Бережно ухаживать за нашими губками. Код 40 693 Из серии Жардин блеск пробуждающий цвет губ код 4229 это вот новая серия у нас будет вот эксперт помада карандаш для губ код 41071 это не заказали и взяла вот пробнички. Очень много пробничков, у мужских, и женских. Чтобы давать клиентам. Слушать ароматы. И выбирать то, что им понравится, уже заказывать в полном объеме. Вот такой вот у меня классный, большой. Получился до заказ по 16 каталогу почти на 96 баллов. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.